Но для зрителей вы можете присоединиться к нам. Вот и все, Субтитры Ибо но как всегда! После каждого танца кавалеры и дамы аплодируют оркестру, который сопровождает и отводит даму туда, куда она захочет. Следующий танец ⁇ русский. Лирически. Можно танцевать по всей площадке. Можете рассредоточиться. Я не ожидал, что у нас все-таки соберется народ, не глядя на плохую погоду. И выбрал этот пятачок. Ну что же, если будет тесновато, мы тогда будем еще и дальше танцевать. Ну, пока тесноте до невоздвижения и даже тепла. Итак, все русские танцы сопровождаются, начинаются с поклона русского а? Вас Можно пригласить, пойдем танцевать? Нет, я не, я занята. Спасибо. Самый там слышно. Да, да, да, да, да, да, да, да,